Здравствуйте Здорово, ребята Стройка продолжается полным ходом Я в своей любимой стримерской маечке Но не на стриме Сейчас мы будем жарить Просто пельмени на максималках От Егориус ТВ Это будут пельмени в казане В масле, жареные Будет просто пушка Смотрите, видосик будет коротенький Запоминайте самые основные моменты Берем масточки Мое самое любимое. Даже не знаю, что это за фирму, ребят. И не знаю, почему я его рекламирую, но оно чесночное, оно офигенное. Вот. Наливаем. Вот так вот. Потому что они будут постоянно шкварчать. И масло надо нормально. Это я даже мало налилась, честно. Я пока первый раз жарю. Надо пробовать. Вот. Сейчас как только масло, как только масло разогревается, оно разогревается за секунды. Закидываем туда пельмешки. Там всю пачку и постоянно без остановки, как э, знаете, как картошку фри во фритюре жарится в масле, должна она, должны пельмешки. Фигачь там. Один пельмешек кинем для разогревчика чтобы поднимать. Захар, ты ждешь пельмени? Ты ждешь пельмени? А пап что делает? Что пап делает тут? Это что, каша? Угу. Захару? Овсянка. На ночь. Овсянка, сэр. Для тестирования мы закинули один пельмень, покажи его. Он уже, смотрите, поджарился. Поэтому, значит, масло уже просто пушка. Ребят, сейчас я могу улететь нахер в космос. Запах чеснока просто смог сшибать здесь, если честно. Можно было бы огня конечно, побольше, чтобы они прям сирачились. Хотя там на самом деле будет здоров все, колошматится. то вот они внутри снаружи приготовятся нормально. Да, да, да, -да все, пусть. Короче, ребят, пельмени уже, смотрите. Они уже, уже хотят, румянец уже хотят, понимаете? Господи, а запах! Это просто пушка будет! Это просто будет славянская пушка, ребята! Сворот! Богатыри русские в казане готовят кременю Это просто блестательно, это просто сказка Вау! Белиссимо, ребята! Смотрите, буквально 5 минут 5, ну сколько? 7-7 5 7 минут Вот, э, все, они просто тупо готовы По-любому они готовы Ну еще чуть-чуть, да, поджарено Ну давай мы любим более поджаристые, я согласен, да. Мы их еще им, еще им дадим. Пять минут просраться, так сказать. Не надо им просираться. Надо ну, чтоб чтобы чтобы они были, ребята, на максималках. На максималках с Егоры ТВ, ребята. Чуть не забыла, Капризный. Да? А, мешал я их в итоге раза 4-5. 5, может 5-6, не знаю. Вот, смотри, что получилось. Это просто огонь. Это просто жарочка. Да, надеюсь, ты камеру вообще не закрываешь? Звук. Вот, молодец Поближе, поближе снимай Тут мои ноги снимаешь Вот, смотрите эти перемешки Это же просто сок Все, ребята, и к столу К столу Так, все, я сажусь кушать Перемешки получились, я не знаю, как будто в гриле Что-то в гриле, просто картошка фри У меня и все вкусно, ребят Подписывайтесь на мой канал Я всегда готовлю на максималках